Гринберг вернулся в Одессу из санатория «Кавказские минеральные воды» и у себя на работе делится свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию. Эта Варя из Рязани была со мной. эта Женя из Воронежа была с Гиви. А это с этими и так далее и тому подобное. Один из сотрудников, Потсман, видит на фотографии свою жену, которая тоже в это время была в санатории Кавказские минеральные Воды. Он дрожащим голосом спрашивает «А это с кем?» А это Галя, наша десытка, самая порядочная. Она как приехала с мужем Карапетом Тбилисяном, так с ними уехала в ир -Иван. Знаменитый невропатолог в Одессе Блюмберг встретил на Дерибасовской жену своего пациента Нахимовича. «Скажите», – обращается он к ней, – «как чувствует себе ваш супруг? Он уже избавился от рассеянности». «Ну как вам сказать, доктор? В общем, лучше». «Но видите ли, еще не совсем. Каждое утро, входя в кухню, он прежде всего стукает мне ложечкой по голове, а затем целует яйцо в смятку.